Томас, плей, привет, или мои подписчики, привет, кто смотрит это видео. И сегодня я покажу Томасу э, плей, что значит изменить кадры в секунду на видео, на записи. Я говорил ему, что нужно изменить кадры в секунду, чтобы видео так сильно погало. Пожалуйста, только не надо мне здесь рекламировать. Так, все сам знаю. Вот, вот это твоя программа. Вот так вот она выглядит. Так вот она выглядит. И... Ой, сейчас проходите, мне нужно подключить зарядное устройство. Вот, чтобы было все быстрее. Тайоп. Даем... закроем вообще. Вот. Вот так вот твоя программа выглядит. Собственно, она очень простенькая и неудобная лично для меня, но для тебя может быть она удобная, кто его знает. А, ты записываешь видео. Вот через эту программу нажимаешь запись и вот таким вот образом видео у тебя записывается. Но здесь есть реколдес э Изменить кадры в секунду тебе надо обязательно, потому что у тебя видео лагают. Смотри, э я сразу тебе скажу, что если ты больше ставишь кадры в секунду, значит э видеокарта 2 будет нагружаться. И чем больше, тем сильнее. Короче, ты заходишь в эту вот программу свою, сделай это прям при видео. И также я хочу сказать, что напиши плюс мне в комментариях, если ты увидел это видео вообще. Вот, короче, как ты должен изменить кадры в секунду, чтобы видео у тебя не даже если ты рендеришь 60. Меню. Вот сюда вот меню у тебя здесь, вот эта вкладка меню есть. Нажимаешь на него и настройки. Вот здесь вот открываются у нас настройки, и вот здесь вот выставляешь 60. Если у тебя 60 не тянет и видео лагают, значит тебе надо ставить 45. Это самое нормальное количество кадров, которое приятно видеть в глазу. В общем-то, выставляем 24, например, FPS. Ну, то есть кадры в секунду. FPS это как раз кадры, видео. Выставляем 24. И начинаем запись. Вот я двигаю мышкой. Вот я вот все это делаю. Открываю пуск, открываю вкладки всякие. Это мои все папки, которые вы видите. Открываем браузер. Вот у меня как это все быстро работает. И сейчас мы, кстати, проверим, как у меня видео воспроизводится. А вот. Вот это вот видео. Сейчас оно у меня именно на экране идет плавно. Вот это вот все плавность, вот это вот вся вот красота. Но у нас вот в этой вот программке стоит 24 кадра. И когда мы останавливаем запись, открываем папку, вот здесь вот это вот открываем. И когда мы открываем запись и смо смотрим ее, Смотри, какие лахи, вот видишь, какая резкость все как-то неплавно, и такое у тебя происходит на видео, и как моя мышка очень резко везде идет, Ну прям очень-очень-очень резко. А даже вот значок загрузки у меня медленно. Вот, видите ли. А теперь вот это вот видео. Смотрите, как оно лагает! Ужас, капец, какой! И как, э -э давайте давайте сейчас мы посмотрим, как это будет с 30 FPS. 30 FPS. Окей, нажимаем Запись. И опять же, двигаем мышкой. Двигаем, двигаем, вот это вот все делаем. Посмотрим, какой у нас будет FPS сейчас. Как, как же, какая же будет плавность. Сейчас, сейчас это все я записываю. Так, а вот теперь... Да, завершаю запись, открываю папку. Не понял. А, блин, не то, да? А, нет, не все есть, отлично. И давайте теперь будем смотреть, что у нас получилось. Так, значит, мышка уже более-менее плавно все делает. Вот, видите, она уже не так резко переключается с одного места на другое. И уже прям реально чувствуется немножечко, но есть плавность. И видео также комфортно смотреть. Хоть оно и с лагами чуть-чуть, но это уже на моем ноутбуке. Но все-таки оно как реально на видео. Но все же на видео больше FPS, чем при записи. А теперь давайте мы посмотрим, что будет в меню. И настройки. Вот этот мы поставим 60. FPS. И нажимаем запись. А теперь делаем то же самое. В общем-то, мы тоже двигаем там папочки всякие. Попробуем. Вот я вот двигаю мышкой. И вы сейчас видите частоту, которая сейчас на видео. А теперь э, я сейчас открываю папку. Вот. Вот эта папочка тоже. Вот подвигаю, подвигаю, подвигаю. Подвигаю. И также а, нет, давайте пока что при играх не будем испытывать, потому что это как бы не ток пока что. В общем-то, а теперь давайте смотрим, что у нас не получилось. И не то я сделал. Пока... Остановить. И открыть папочку. Так. так. Смотрим, что у нас получилось. И теперь, и тепе, и теперь видишь ли, все плавно. Без каких-либо э, рывков. И э, как вот плавно двигается мой курсор. Ну прям реально плавно. То есть 60 кадров это лучший вариант для того, чтобы записывать игры. А теперь давайте мы посмотрим, что же будет. Если мы попытаемся записать игру, и посмотрим, какое же, же будет количество кадров именно при. Этом. Выбираем меню, настройки, 24 кадра. Так, проверяем. Запись идет, и запись идет с двух программ сразу. Ну, у меня мощный ноутбук, поэтому я могу это себе позволить. Остановить. Мы пока что не нажимаем это, я так просто хотел проверить. Вот. Зап... Ну и вроде бы как у меня все записывается, да, сколько я понимаю. Ну, вроде бы как да. Запускаю Майнкрафт, сейчас опять, и КЕК, ну это мой мир. И сейчас мы посмотрим, какая будет частота кадров на видео, на котором я записал в ОК, ну то есть на твоей программе. Вот. Вот тут у меня на ОБС прям ну очень плавно все, прям 60 кадров чувствуется. И никто не будет спорить о том, что это прям ну очень плавно. Очень комфортно смотреть. Это все лучи. Ну, чтобы было понятно, я включил RTX. Ну, чтобы было понятно, что это плавно сразу же. То есть, ну, это не искусственный интеллект, не сделал все. Вот. Сейчас мы вот это все подвигаем, потыкаем, все, эти, все вот эти вот блоки. Чтобы вы точно удостоверились. Вот, вот, вот, вот, вот, все, сделали мы это все эти кадры. Я бы хотел полететь немножечко в другое место. Это место называется просто равнины. Но я их что-то здесь не вижу. Наверняка это понятно, почему. Но давайте пока что выключим этот RTX, потому что нам нужно сейчас проверить полную функциональность, а то вдруг наше видео уходит. Вот. Сейчас вот я бегаю, бегаю, бегаю смотрим смотрим у меня здесь все на ЛБС плавно вот а вот на видео о котором мы записываем через твою программу сейчас мы и посмотрим здесь вот мы нажимаем остановить открыть и смотрим и смотрим 24 кадра Но у нас получается вот. Вот этот вот момент. Смотрим мы, что получилось. И видишь ли, какие же здесь лаги. Ну, прям конкретные. Опять же, видите, не плавно. Хотя на моем видеоролике это плавно. Заметьте. А теперь давайте мы посмотрим, что у нас вот здесь. Вот без RTX, видите, какие лаги, как, как же все лагает, не, ну прерывисто, прям, ну очень плохо. А теперь давайте посмотрим, что будет, если мы оставим в настройках 30 кадров. Сейчас посмотрим, что у нас изменится. Вроде бы сейчас должно быть все хорошо. Вот мы бегаем, бегаем, бегаем. Вот я записываю. На самом деле, такое ощущение, как будто сейчас у меня в игре 30 кадров. Мы можем смотреть вниз, в принципе. Мы можем смотреть, чтобы было больше. А, вот вот так вот. Вот так вот по моей руке можно. Реально, смотрите. По моей руке можно. Вот тут. Вот. Бегу-бегу-бегу. Будем смотреть. Вот у меня плавно на ОБС. Настройках здесь есть видео. Не 76, а хотя бы 16. Вот, вот, вот, вот. Хороший эффект. Вот смотри. От 30 кадров. Сейчас мы вот записываем в 30 кадров, но в ОБС все плавно, все прекрасно, все здорово. Ну это просто потому, что я в ОБС э, делаю 60 кадров, кадров записи. А вот теперь сейчас давай мы посмотрим, что же у нас получилось именно в твоей программе, где ты не изменяешь частоту кадров, то есть FPS. Вот у меня все плавно в этой OBS. А теперь давай посмотрим, что мы сделали, что у нас получилось в настройке в 30 кадров. А, Нажму открыть. О, не то, не то, не то. Вот, вот это. И вот видишь. Как все лагает. Ну, в принципе заметно. Заметно. И прям очень заметно. Вот. Как-то... Как-то, ну, очень ощутимо, да? Давай попробуем еще раз. В принципе. Давай попробуем еще раз. Почему бы и нет? Вот, 24 FPS. Сейчас мы еще раз запишем. Вот, я бегаю. фпс, все плавно, все здорово. Опять же как говорю, у меня запись стоит 60 кадров всех моих Вот. Все, смотрим, всякий там. Мир, всякое, такое и такое подобное. бегу там что-то смотрю например на бобов каких-то вот курочка бегает с, -с, -с пандой кстати совершаем запись открыть и смотрим какой какая же у нас получилась запись в 24 кадра и вот в принципе 24 кадра в принципе можно заметить что ну реально лагает Прямо реально лага. Это ужас какой кошмар. Для меня это неудобно смотреть. Я привык к 60. И давай теперь попробуем именно а, в 60 кадров. Ты для себя ставь 45, если тебе 60 не тянет. Обязательно это учти. Запись ставим. И Minecraft. Вот мы сейчас бегаем. Это та же, кстати, цифра 60. Как и на ОБС. Поэтому... Тут надо учитывать это. Также я хочу тебе сказать, что я тоже рендерю видео в 60. Вот я побегал, побегал, побегал и вот все, закончили. Теперь я выхожу из этой программы, ну, из-за Майнкрафта, и нажимаем на открыть и запись. Что у нас получилось, сейчас посмотрим. Вот. Ну, более-менее хорошо. Почему у меня немножечко подлагивает, так как у меня 2 2 получается за программы на 60 кадров. Но видишь, какая же плавность. Видишь, какая плавность. Ничего не тормозит. Ну, с учетом того, что у меня видеокарта нагружена двумя программами, Если бы я с одной программой делал, было бы заметно. В общем-то, вот тебе все. А, то, что я хотел сказать. И также сейчас а, перед тобой а, ты видел сейчас ролик один и тот же в, разном, в разной частоте кадров а в 24-30-60. Ты ставь, если, опять же говорю, у тебя ноутбук там или компьютер не тянет, не знаю, что там у тебя, ставь 45. Или, если у тебя все-таки хороший, мощный ноутбук или компьютер, ставь 60. Потому что э, FNAF 9 и на слабых компьютерах тоже работает уже. Э, в общем-то, все. Всем удачи, ребят. И пока Томас Плей, я тебе рассказал то, что я нужен был. И думаю, что тебе это помогло. В общем-то, всем пока. И пока и удачи тебе, Томас Play.